Доброе утро всем. Рад сегодня видеть всех подписчиков, гостей моего канала. И сегодня данное видео будет посвящаться как работает DSC на Pocket Stars. Дело в том, что не раз я вижу на форумах, в комментариях, что генератор случайных чисел подкручивают определенным игрокам. И те игроки, которые пишут, что DSC подкручивает, мы не можем выиграть и все такое прочее. Также видео будет полезно, думаю, для новичков, для тех людей, кто не верит в покер и не доверяет, что можно зарабатывать деньги именно покером. И я думаю, что данное видео продемонстрирует игру. Данное видео надо смотреть внимательно, чтобы увидеть все прелести. Друзья, хочу предупредить, что данное видео записывалось ночью. Семья, жена, дети у меня спали, поэтому трансляция велась полголоса всем приятного просмотра а мы отправляемся смотреть и видео Давайте смотреть как проходил турнир и посмотрим можно ли выиграть в покер подкручивает ли покер stars высочи и подыгрывает ли другим игрокам Мы думаю что убедимся на данном турнире вход на этот турнир составляет как видите 1 доллар начало турнира начинается что у всех по полторы тысячи фишек сейчас с учетом того что уже взялось анте три фишки она начинает если у нас есть анте то каждую раздачу берется анте помимо малого и большого блайнда что составляет 10-20 фишек но данное видео будет в основном посвящаться как уже было сказано для игроков которые не верят в покер и я думаю что в принципе для новичков ну, давайте приступим как была раздача я думаю в принципе много времени не займу постараюсь в течение 5 минут вам рассказать как шел турнир как все происходило какие карты как раздавалось и соответственно сами все увидите ну начинаем значит первая раздача 5-3 здесь я сбрасывал а, осталось у нас в игре 5 человек. А, также хочу сказать, что все игроки с разных стран. Давайте вот посмотрим. Первый игрок, так скажем, с Белоруссии, второй с России, а, третий с Финляндии, а, четвертый с Латвии пятый с Нидерландов, но мы тоже из России, из России, с Англии, из России, но в основном игроки. За этим столом большинство, как мы видим, из России. Ну, и поехали дальше. Здесь 5-3, я здесь не стал играть. Следующая раздача 6 валет. В принципе, игроки разыграли самостоятельно. И мы видим, что один игрок пошел по банк, а вы. И игрок из Англии выбил игрока из Беларуси. Давайте посмотрим как было разыграно. 6 валет мы сбросили. Мы сереньким становимся. Четыре игрока вошли в игру. Здесь есть вероятность стрита через восьмерку, через четверку. И посмотрим. Был сделал рейс. Игрок с Англии переставил. И, соответственно, у обоих было по стриту. Но у англичанина было до десятки. Если у этого игрока девятка, 5, 6, 7, 8, 9, то у этого заканчивается десятки. Соответственно, выигрывает, и один игрок у нас уже покинул игру. А, следующая раздача. 9 туз мы здесь сбросили, в принципе. Опять же, обращайте внимание, на каких картах нужно разыгрывать. Довольно-таки у нас лузовый. Лузовый обозначает, что очень часто большинство игроков заходит смотреть флоп или играть. Как мы видим, три игрока сыграли. Двое из них пошли в оборот, но, в принципе, пока что никто не вылетел. Так как здесь сет четверок, король на четыре, поймал россиянин, И, соответственно, на дамах он проигрывает сету. Но так как э, у игрока с Аравии было больше пишек, чем у россиянина, соответственно, забирает остаток. Так, идем дальше. А, здесь вот тузы, смотрите, как мы разыграли тузы. Ну, соответственно, из тузы нужно играть агрессивно, заходить рейзом. Сейчас посмотрим, как я сыграл. Да, я здесь сделал подъем, и пол у нас тоже от российского игрока, и здесь. Прочекал, а, сделал такую вот ловушку, хотя, в принципе, две черви опасно, как бы, но иногда, конечно, нужно рисковать. Я здесь прочекал игрок, российский игрок, сделал, в принципе, хорошую ставку. А, сделал я подъем и игрок закалировал, после чего я пошел в банк и получил пол от игрока, который играл на короле не поверил он мне что мы что-то поймали и соответственно поплатился частью фишек идем дальше 25 мы выбрасываем опять же два короля мы здесь выбросили игрок с нидерландов поймал вольтов. вальтов и выиграл эту раздачу 8 дамы мы выбросили 5.8 тоже мы выбросили. 8.4 мы тоже выбросили. Дама 8 мы выбросили. Хочу обратить внимание, что играть нужно на хорошей руке. Не всегда нужно а, заходить в игру. Желательно сбросить, чем потерять свои фишки. И на хорошей карте нужно играть. 7.10 мы сбросили. Туз дама. А, давайте посмотрим, тут там вот хорошая рука, но тем не менее я как-то сумел ее сбросить и хотел бы посмотреть, как это было. А, здесь был рейс от игрока, и я почему-то сразу решил сбросить, ну не знаю, то ли что-то почувствовал, я уж не помню. Все-таки это повтор, но тем не менее интуиция меня в этот раз не подвела. действительно здесь оказались тузы. В принципе я бы забирал но тем не менее лучше как говорится остаться в игре чем проиграть свои фишки идем дальше 4 валет я сбросил 75 давайте посмотрим здесь мы видим что я забрал и как это было у нас в игре 75 я решил просто зайти к поступил рейс от игрока с россии то есть это подъем и обычно подъем это о силе руки. То есть он хотел забрать без боя, так сказать. Но тем не менее я не стал сдавать. И заколировал на 7-5 одномасный И попал, как видите, в хороший флоп. То есть мне, в принципе, любая черва и четверка. Любая четверка, любая черва делает э, мои, как сказать, мои карты нацовые. То есть это нац обозначает, что вы выиграете эту раздачу. И Здесь была ставка поставлена от игрока, и я решил заколить. Игрок нас сбросил, ловлю свою черву, продолжаю колировать и ставлю в банк. После его чека на пятой улице я рискую ставлю в банк, надеюсь то, что здесь какой-то блеф спровоцировать, что у меня там может туз какой-то рукой, но посмотрим, да тут вот валет, валет, валет он мне показал, что у него было валет 5 то есть он тоже в принципе достойно сыграл три вольта у него было, сбросил ну считается, что сыграно было хорошо, идем дальше здесь на туз король, соответственно тоже посмотрим туз король считается монстр это хорошая рука в покере и соответственно я ее зашел прилично, у меня стек достаточно тоже нормальный Здесь я получил кол от игрока с Финляндии. я решил выдавливать с него оставшиеся фишки. Так как, в принципе, до этого мы играли достаточно тоже хорошо, но а, я вижу, что игрок с Финляндии нам не верит, что нас тут, и все-таки воплотился он. Ну, рука у, у Фина была достаточно тоже хорошая тут с но тем не менее. Туз Король намного лучше, чем Туз Валет. Поэтому мы выбили этого игрока и нам еще заплатили 21 цент за выбивание. Идем, друзья, дальше. А, здесь тоже я так вижу, что мы разыграли Дама 9 до конца. и Давайте посмотрим, как это выглядело. Здесь я видно ловил семерку. Семерку или даму. Также и валет мне выручал, но нам ничего не доехало. Хочу. Так, так, так, так, так. Так, ладно, поехали дальше. 2.5 я выбросил. 9 дамы тоже я выкинул 6 2 я выбросил 3 король выбросил 8 4 а, валет 6 в принципе тут мы видим что он забрал ага не стал не доехал мне флэш и 9 его оказал старший туз 5 а, ну здесь у нас осталось в игре 5 человек и мы видим что у нас практически двое игроков которых стеки практически уже маленькие а стек это количество фишек оставшихся у игроков или который имеется наличие давайте посмотрим как здесь сыграл я в данной раздачи просто заколил а вы игрока из россии и здесь э, мне доехал валет Хотя, в принципе, здесь оказались три бубны. А, тоже, в принципе, рискованно. Но тут я подумал, что у него не будет а, двух бубей на руках, что давал бы ему флеш. И пошел в банк Соответственно, сбросил. А мы поделили. Часть фишек досталась игроку из России, но ему меньше досталось, так как у него было мало фишек, она а из фишек равняется количество выигранных фишек, так сказать. Так, Тактус 5. А, вот, опять же, повтор раздачи я сделал. То есть изначально у него... Изначально, друзья, у него оставалось 93 фишки, поэтому сумма фишек, если он забирает, банк выигрывает, удваивается порядка 180-186. Поэтому выигрыш его составил очень мало фиш. Так, ну, идем дальше. Туз валет. А, здесь нам пришел хороший флоп. Мы попали практически сразу в нас. А, то есть нам пришел 10 валет дама король туз. Считается, что. Ну, тут я не стал дожидаться, пока тут опасный хлоп, и, в принципе, фишек у нас одинаково, я поставил приличную ставку, и не оказалось у него пики, он просто сбросил. Идем дальше. Ну, здесь 5-3 я собрал. А, король 6. А, здесь он собрал флеша, в принципе, ему пришел на Черный, туз червого. И, как мы видим, 5 червей. Комбинация с 5 карт. И он забрал банк достаточно прилично. Идем дальше. Туз 6. Осталось 3 игрока. 3 король 5.6. Король 10. Так, и что же у нас здесь произошло? А, ну здесь, как мы видим, у меня осталось 157 фишек. Здесь попал я под флаша старшего. У меня был король пиковый, у меня оказался пул свет Давайте, друзья, посмотрим, как дальше разворачивались события, когда в принципе.. Давайте посмотрим сначала эту раздачу, она прошла. 10 король был чек. Я решил ставить, смотреть, получить информацию. Было опять же кол. Чек-чек. И беты, и я не поверил, что. Там у него две пики, я так понадеялся, что там дама артуз, примеру, там дама еще что-то. Как-то вот на такие карты, я думал, Будут игрока. И сделал рейс, после чего получил АЛН, и пришлось мне калировать в итоге. Я попал под доминацию и проиграл практически все свои фишки. У меня осталось 157. И здесь... В принципе, мне пришлось уже играть в идти, потому что уже блайнды 25-50, то есть тянуть уже нечего, и здесь у меня получилось, что старший король оказался, и я выиграю эту раздачу, и идем дальше. Опять же, какое преимущество было у игроков, не я на руках, скажем так за столом столько вот фишек у одного 5600 у другого 7300 и давайте посмотрим как же рум скажем кому подкручивает ГСЧ, там и все остальное а, 457 дамы я выбрасываю 48 тоже выбрасываю 34 я выбросил король 3 я тоже выбросил дома 5 здесь они разыграли сами и здесь вот туз валет пожалуйста тоже Хорошая лука для Алына. Я, в принципе, я не стал дожидаться флопа. Я решил пойти в Абанк. Меня оба игрока заколировали. И как мы видим, здесь ни у кого не было ни короля, ни дамы. И, в принципе, мы, можно сказать, так утроились. Идем дальше. Следующий раз два короля. Но здесь как-то не стали игроки с нами играть здесь я сделал такой не сильно большой рейс и просто все сбросили 9 10 я сбросил 5 туз. я решил сыграть рейзом, потому что игра уже на троих совсем немножко по другому идет кому интересно почитайте в интернете как играть 6 макс 10 макс 3 макс и один на один так, 3 короля выбросил. Валет 4 тоже выбросил. 6-10. У меня получилось забрать. ага здесь просто розыгрыш был. Никто не стал поднимать. На флопе пошло. пришла шестерка. Я решил здесь сделать рейс. И, в принципе, забрал банк. 270 фишек. Идем дальше. Ту 6 выбросил. Опять вальты, да, вот мне. Посмотрим, как здесь был рейс от игрока, и я сразу пошел в обамку и получил кол. Ну, в принципе, флоп достаточно тоже нормальный выпал для игрока, что любая тройка даст нац и любой туз. То есть улучшения были хорошие, но мне повезло, что игрок из России компас 777, ничего не поймал и казино 666 выиграл эту раздачу, идем дальше итого наш количество фишек увеличивается а, как мы помним меня оставалось 170 фишек или 160 26 выкидываем 5 валет нам просто наверное, сбросили две а, тройки я наверное здесь да, играл в принципе нормально, но Сделал рейс и не поймал я свою тройку, не стал я дальше ставить а, на черный, поставил на реве, но тем не менее получил рейс, и мне пришлось сбросить а, валет 6. Я сбрасываю, 3 валета сбросил, туз король туска Туз король решил зайти рейзом, получил кол и опять хотел выдавить игрока на ставку я получил релиз. и в принципе решил заколировать и мне пришел туз пошел в банк и игрок вообще конечно он рискованно сыграл так у него ничего не было и осталась последняя улица где в принципе он надеялся поймать десятку если выпал бы десятка то у него был бы стрит от девятки до дамы, ну а как ему не выпало ничто ничего мы собираем этот банк итого у нас почти 3000 фишек и идем дальше плюс валет опять друзья нам не совсем повезло мы потеряли свою часть фишек но давайте посмотрим как это было разыграно в принципе игроку повезло чтобы доехала ему вторая пара здесь мне пришел валет я начал ставить компас меня уравнивал Здесь даже он решил проявить агрессию, поставил, сделал ставку, но я просто переставил его, и он все равно продолжал калировать. И что интересно, вот эти две карты 6-8, которые выпали в конце, они как раз у него и оказались. Тоже рискованно сыграл игрок, но тем не менее, удача была на его стороне, и он забрал этот банк, а мы опять же оказались внизу. Давайте идем дальше. Здесь 9.10 а, словил слагил флеш компас и проиграл на вальтах у нас. Вот видите туз Здесь я решил давать по банк. А, Закалировал меня компас, никак он не хотел, чтобы все я как-то выиграл эту раздачу вообще -то кассы я уже его начал злить чуть-чуть потому что в принципе никак не могут они меня выбить и здесь забираю я не пришла, его только выручала карта пятерка ну еще и стрит 2-3-4 Но это как сказать бывает, но маловероятно и две семерки здесь также здесь оставлю рейс подъем получаю кол от игрока и потом атакует мне россиянин, я еду в получаю кол и здесь конечно тоже мне повезло так как любая восьмерка тройка ему давала стрит в принципе а, но ничего ему не пришло и я выигрываю эту раздачу 5000 фишек у меня уже за столом и идем дальше ТУЗ 2 здесь я, в принципе, забрал. А, сделал рейс. А, не попал я во флот, но тем не менее начал атаковать. И, как мы видим, компас создался. А, 10.6 я здесь выбросил. 4-8 я выбросил. И здесь, конечно, каре четверок я поймал, но у меня не получилось, конечно, забрать как-то фишки у другого игрока просто сбросил туз валет тоже забираю валет 7 тоже я забираю валет 3 сбрасываю туз 10 здесь я просто сделал рис и игроки я так думал попадали да оба попадали отдали мне банк три король тоже я забрал а, две десятки Две десятки. Хорошая рука. Я ее просто заколил. Ну, увидел, что э, на флобе король. Э, от игрока поступил релиз. И я не стал. Поверил я ему. И отдал фишки. А, Туз 9. Забрали мы. 2-4 я сбросил. Пятерки тоже мы забрали банк здесь я его сделал рейс и не стал игрок играть просто сдался и туз 4 мы тоже забрали король 6 все таки вот у нас вылетает еще один игрок и мы остаемся один на один давайте посмотрим как это было да в принципе хороший хороший карту обоих годов сет четверок сразу же поймал игрок из латвии но тем не менее нашему игроку повезло он поймал флеш на крестях или на трефах как кому как удобно и в принципе выбил игрока и вот мы остались один на один Тут 70 он забрал, 570 он тоже забрал, 2 лет 4 он забрал, 2 лет 4 он забрал, дома 7 он забрал и 7 валет здесь я забрал. Давайте посмотрим, как разыгрывался. Мне здесь пришла семер как мы видим, значит игрок играет достаточно смотрю агрессивно. Здесь я сделал рейс и после него был подъем два раза мне пришлось заколить и играть дальше здесь я просто прочекал вижу что опять ставит я просто скалирую потому что у нас опасный лоб на две десятки еще восьмерка пришла и еще вероятно того что может у него быть старший э, карман как примеру там восьмерки старший там девятки там вальты дамы короли тоже это может быть но тем не менее ничего не оказалось то есть у него 7 9 у нас 7 балет мы забрали на вальке. 4 девять флеш. В принципе, хороший банк мы урвали. Давайте посмотрим. Опять же, рейс от игрока я сделал колы. Две черви на флопе я решил ковировать. Надежда то, что придет черва. И она вот мне пришла. Двойка. игрок делает рейс, в принципе, там около 800 фишек, и, соответственно, я иду два банк после чего он сбрасывает, и забираем, в принципе, приличное количество фишек, 5 валет, опять же, он забирает, и Туз-2, друзья, Туз-2, хорошо мы его нагрели, я сделал рейс, игрок русский переставляет меня, я калирую, ловлю свою туза, игрок продолжает под меня ставить, но... Здесь я ему не верю, так сказать, я калирую его, его ставку. Даже не то, что калирует, я ее увеличиваю два раза. Но, тем не менее, игрок калирует и продолжает играть. После чего я еще раз ставлю крупную ставку. Интересно, он все-таки опять калирует. Ну, хотя, я так думаю, наверное, он ловил флеша. Я уже не помню, давайте посмотрим, как. Он даже ставит... Он даже ставит, а он хочет провернуть блеф, показать, что у него вроде как сет десяток. Или там и фул хаус может быть, или стаж карты, например, там туз дама, туз валет, там, туз король. И я делаю кол. И у него, в принципе, вообще ничего не было, но так как он агрессивно играет, ему это свойственно. И мы забираем хороший банк, 8700, и идем дальше. И вот, друзья, победа наша в этом турнире, не так уж он и легкий был для нас, потому что, в принципе, мы упали, как говорится, ниже принтуса, ниже некуда. У нас оставалось там стол с чем-то фишем, но тем не менее мы побеждаем в этом турнире. Я, в принципе, знаете, как-то сам даже немножко удивился, что умел выкрутиться с этой ситуацией а, то есть как -то сказать что мне так часто везло может быть ну и мы здесь забираем нас 10 8 выбиваем нам еще в принципе еще 21 цент и а, в итоге мы зарабатываем почти 3 доллара а, здесь смысл сам не деньгах как бы сумма не сильно большая а, а, сам турнир и хотел на примере показать что все-таки можно выигрывать если правильно а, рассчитывать свои шансы смотреть какие карты вы разыгрываете как, как всегда верить нужно в себя в свою победу а я желаю всем удачи за столом кто играет в карты и тем кто не верит все-таки поверить что все-таки кто играет в покер это не просто так, а можно здесь заработать. Всем спасибо за внимание. Спокойной ночи. Пока, увидимся в следующем видео.